Осень, как всегда, со мной на «вы». ветреной душе звучит гитарой. Жгучие красавицы Москвы шпильками стучат по тротуарам. Сотней Якитори и Чайхан наш роман по швам почти распорот. Вас, как и осенний у меня, сильно наполняет этот город. Вам не стоит больше наступать. Чуткий доктор-опыт с фанатизмом Вел в меня как ботокс в 35 добрую инъекцию цинизма. Выгляжу моложе своих лет и немного странно улыбаюсь. Осенью наш город словно Сет, с нежностью встречает свою старость. О переплетении обид выбросьте, оставив чувство малость, чтобы это таинство навзрыд рифмами случайно вспоминалось. И храните для двоих секрет – о несовпадениях, если спросят. Осень для меня о а вас сюжет. Я для вас единственная осень.